Маткульт, привет, друзья! Опять ЛФИ, вы не поверите, опять Ландау, физика и исследования. Вот уж реклама, так реклама вышла, да, на три ролика получилось. Итак, опять задача номер один. Задача номер один. И для тех, кто почему-то в этом холиваре, в этой серии выпуска в интернете кто-то не прав, точнее в Олимпиаде кто-то не прав. В исполнении Саватеева, да? если кто-то не смотрел предыдущие две серии, то задача стояла в следующем. Есть многочлен с целыми коэффициентами и известно, что для некоторых двух целых чисел произведение их значений равно минус разность между ними в квадрате. Доказать ни много ни мало, что P от A плюс P от V равно нулю. Вот такая вот короткая, лаконичная, неожиданная задача, в которой я э, сходу решить ее не смог, дома решил сложным образом, записал решение и во втором ролике записал заодно то простое, но неверное решение, которое, как я понимаю, как я понимал, было у организаторов этой олимпиады. То есть, что они просто не видели в нем ошибки. А, более того, это неверное решение дважды или трижды мне в комментариях к первому ролику и поместили. Значит, первое. Я приношу свои извинения. Ибо организаторы Олимпиады имели в виду другое решение. Совершенно не то неверное, которое было. А неверное решение, ну, наверное, тоже надо э, напомнить, что неверное решение заключалось в том, чтобы, грубо говоря, ну, если мы введем э, э, новый многочлен q от x, который равен p от x плюс a, то тогда у нас э, задача превращается в такую, что нам дано, что q от 0, q от c равно минус c квадрат. Это дано. А доказать, что q от 0 плюс q от c равно нулю. Ну вот, это просто я переформулировал, и все, это перенос, значит, начала, как бы, отсчета в точку А. Но и решение, значит, неверное, которое предлагалось в комментариях, состояло в том, что, значит, ну, из этого равенства следует, что либо q от 0 равно c от q от c равно минус c, либо наоборот. То есть такое как неправильное использование основной теоремы арифметики. Ну, там довольно быстро можно было вывести, что q от 0 не равно единице и q от c тоже не равно единице А поэтому как бы оставалось только два случая. Но это было верно только для простых c, и я имел наглость предположить, что эту ошибку совершили организаторы Олимпиады, потому что они как бы не математики, а физики. Ну, вот я, так сказать, прошелся по физикам. Но должен сказать, что я был совершенно неправ. Решение, которое имелось в виду, оно правильное, но но, оно весьма сложное. Придумать его довольно тяжело. Я просто не понимаю, как можно до него догадаться. И я его сейчас приведу. А заодно приведу несколько похожих на него решений. И одно совершенно гениальное, присланное мне в комментариях. Все-таки простое решение здесь есть. Все-таки. Вот. <с Atlantis> его нашли в комментариях ко второму видео моему по этому поводу огромное спасибо тому, кто его прислал вообще все решения, которые сейчас будут э, обсуждаться, они из этого второго видео, из комментариев взяты и всем участникам этого обсуждения огромное спасибо ну и соответственно сейчас эти решения будут изложены так, решение э, ну давайте с решения организаторов начнем но они даже не переобозначали q от x, они написали значит э, ну p от a равно p от b Плюс k на a минус b. Это очевидно в силу того, что разница между p от и p от b сокращается свободный член. И все остальное делится на a минус b просто. Фактически там что-то типа терем безу. Вот. И теперь они значит, подставляют это. Подставляют. Ну пусть там p это, допустим, у нас равно. Тут уже я обозначу за b. а минус b обозначу за t. И получается уравнение бета на бета плюс кt равно минус t квадрат. Вот. И что делают организаторы? Они записывают его в виде бета квадрат плюс β кt плюс t квадрат равно нулю. И на самом деле вот более-менее все решения, они так или иначе сводятся к вот этому уравнению. Напоминаю, что здесь все целое. Здесь все должны быть целые числа. Здесь β целое, k целое и t целое. Ну и дальше он там, дальше вычисляется дискриминант у этого уравнения. Говорится о том, что он должен быть полным квадратом, а он равен β квадрат k квадрат минус 4 β квадрат. Ой, только относительно, наверное, мы относительно β. А тут, кстати, все симметрично, неважно относительно чего. Ищем t решаем относительно t при фиксированном бета или наоборот здесь все симметрично вот и получается значит что это бета квадрат на k квадрат минус 4 и для того чтобы получить целые числа должно быть чтобы это из этого извлекался квадрат полный квадрат но скажем так это там наверное тоже надо доказывать но безусловно это верно и полный квадрат здесь получается только в случае если k равно плюс-минус 2 после чего все довольно быстро добивается до того, что надо. Вот. Ну и это, собственно, да, есть решение организаторов. Если k это плюс-минус 2, то, соответственно, там просто уже из этого выделяется полный квадрат, Бета плюс t, там, ну, например, при k равно 2, да, тут бета плюс t, возводить квадрат, получается 0, то есть β равно t. Вот. Ой, β равно минус t. Да. Ну и потом подставляем в PtA и в PtB, получаем то, что надо. Ну, в общем, идея, короче, идея именно такая. Я не буду добивать до конца, потому что я хочу еще два решения показать. Вот. Это идея организаторов. Ну, вообще, сам по себе, да, очень красивый факт состоит в том, что вот так вот, если мы напишем вот такое вот уравнение, да, с двумя переменными b, и t, то только в одном случае могут получаться целые решения у него, это если здесь k равно 2. Вот. Ну и выраженный случай, когда k равно 0 тоже э, годится. Но ну это однородное уравнение. То есть тут все относительно бета делить на t решается. Ну и вот как бы у нас получается, что ну, при k равно 0 это выраженный случай бета и t равно 0. При k равно плюс-минус 2 получается то, что надо. А при всех остальных к, например, бета квадрат плюс 3 бета t плюс t квадрат равно 0 уже не будет решаться в целых числах и вообще в рациональных не будет. Так. Какие еще решения были предложены в комментариях? Весьма, должен сказать, симпатичные. Одно из них такое. Одно из них утверждает... Тут опять все вокруг вот этого равенства, которое я вывел и в своем решении тоже, которое изложено во втором ролике, все вокруг этого равенства крутится. У меня начиналось с того, что это, умножить на b плюс kt делится на t квадрат. Здесь написано то же самое, но оно равно там, минус t квадрат. Это одно и то же, потому что, э, потому что на самом деле, э, если β на бета плюс kt делится на t квадрат, равно там э, гамма на t квадрат, э, то я могу на самом деле лишние все t квадрат, кроме минус, э, минус единицы, засунуть в эту скобку, Просто прибавить коэффициент к k, и, и все, и получится все равно та же самая форма записи условия, что произведение для некоторых трех чисел верно, что бета умножить на бета плюс т равно минус t квадрат. Это то же самое, что для некоторых трех чисел будет верно, что бета умножить на бета плюс к т делится на t квадрат после соответствующей, просто там, после соответствующей замены, вглядываясь в них до бета на бета плюс т плюс там гамма плюс 1 т тоже на t. То есть k плюс га плюс 1t умножить на t будет равно минус t квадрат. А, вот. Ну или со знаком минус. Но тем суть вот в этом. И а, в принципе следующее решение, которое я покажу, оно продолжает мою идею, но более простым образом. А именно мы берем а, и а, доказываем, вот из этого равенства доказываем, что β равно плюс-минус t. То есть вот у меня есть просто целочисленное некоторое уравнение. И сейчас мы из этого выводим, что β равно плюс-минус t. Как? Предположим, противное. Тогда что значит, что значит, чтобы не равно плюс-минус t? Это значит, что существует простое, входящее в разных степенях β и в t. То есть тот же самый, та же самая идея. Если числа не равны друг другу плюс-минус, то существует простое такое, что b равно p в степени x, а t равно p в степени y. И x не равно y. Но тогда, подставляя сюда, мы получаем, что здесь p в степени 2x умножить на что-то не делящееся на p. Здесь, соответственно, k умножается на p в степени x плюс y на что-то неважно делящееся на p, вот это не делится на p, будем считать, что x меньше y. Для простоты, ну это, в смысле, для симметричности Плюс p в степени 2y. умножить на что-то тоже неважно. На q. Вот, и вот это равно нулю. Ну и видно, что, что <coughs> вот это вот Степень, она меньше, чем и это, и это в строгом смысле слова. Поэтому после сокращения на p в степени 2x, вот это все вместе на p делится, а это на p не делится. И мы получаем противоречие. Ну, такая как бы квинтессенция моего решения в одну строчку. То есть это, это то же самое, что у меня, но в одну строчку. А вот теперь вы увидите реальную красоту. Совершенно другое решение. Совершенно другое решение с гениальнейшей идеей. Вот. Значит. Ну я тоже до конца его не доведу, я просто идею накинул. Вот это решение действительно прям мне очень понравилось. Итак, смотрите. P от A минус P от B делится на минус B. Это теория обоизу. Это мы уже обсуждали. О, ну тогда p от а минус p от b в квадрате делится на а минус b в квадрате. Безусловно, да? Но тогда p от а плюс p от b в квадрате равно p от а минус p от b в квадрате плюс 4 p от a p от b а p от a, p от b тоже делится на a минус b в квадрате по условию, потому что оно ему равно со знаком минус. Значит, это тоже делится на a минус b в квадрате. Но вот если, так сказать, неверно, что вот, вот, вот это, да, вот это вот, а, вот это неверно, 4 делится, не делится на 6, 9 не делится на 6, 4 9 делится на 6 квадрат, даже вот так. Вот. Это неверно, но верно, что если квадрат делится на квадрат, то и число делится на число. Это связано там с рациональностью корней, но ну, в общем отсюда следует, что p от a плюс b от b на самом деле делится на a минус b. Ну а p от a минус p от b тоже делится на a минус b. И поэтому там либо сразу P от A делится на A минус B, значит, и P от B тоже делится на A минус B, беря разности сумму. Либо, либо так, либо, либо, если мы не можем сделать этот вывод, то тогда A минус B должно быть четным. То есть, если оно нечетное, то сразу, потому что мы суммируем эти два равенства, получаем, что дважды по это делится на минус b. И вычитая, получаем, что дважды по делится на минус b. И при нечетном а минус b мы уже получили все, что надо, потому что если и это и это делится на минус b, то здесь написано а минус b умножить на а минус b умножить на какие-то два целых числа равно минус а минус b в квадрате. Сокращаем и получаем, что они противоположны. Ну, а если четное, то упражнение тоже в одну строчку там все доводится до, до конца. То есть, если а минус b четное, то это тоже, э, фактически, в конце концов, мы получаем все равно, что они оба должны делиться, и после сокращения мы получаем то, что надо. Вот это вот очень красиво э, решение, вот это вот могло иметься в виду, если бы его действительно, как бы, вот это решение имели в виду, то да, эта задача становится уже не такой уж сложной. Ну да, наверное, я бы сказал так, это придумать можно. Ну, так, чуть-чуть по домам. Вообще, задача давалась на неделю на дом. Поэтому... На месяц. На месяц, Ну, там первую неделю давалась света, потом в следующей недели другая тема, в следующей недели другая. Но можно было дарешивать. Да, ну да. То есть, в принципе, да, дальше, конечно, интернет, помощь и так далее. То есть, скорее удивительно, почему третья задача такая простая, а не почему первая оказалась такой сложной. Ну вот, собственно, спасибо всем. Кто участвовал в этом э, математическом батле, спасибо всем комментаторам, всем откуда привет!